Приветствую вас, на связи Павел Синицын. В этом видео разберемся с вопросами надежности бизнес-коллекции. Не лохотрон ли это, стоит ли вообще оплачивать доступ и рекомендовать ее по партнерской программе. Действительно ли выплачиваются деньги, настоящие ли отзывы на сайте и так далее. На момент записи вот этого видео бизнес-коллекция работает уже два с половиной года, чуть даже больше. За это время многие убедились в надежности и пользуются всеми выгодами. Однако есть различные якобы разоблачающие сайты, которые пиарятся на всем подряд, зачастую не проверяя, как на самом деле все работает, и добавляют свои очень черные списки, в том числе и честные проекты. Поэтому, если у вас по каким-то причинам есть сомнения, в этом видео я как организатор бизнес-коллекции отвечу на основные вопросы, которые в целом касаются доверия к проекту. Итак, по поводу ценности содержания коллекции, есть ли вообще смысл за это платить? Дело в том, что здесь нет каких-то взломанных программ или чего-то пиратского, скачанного неизвестно откуда. В основной части коллекции собраны именно рекомендации различных сервисов, сайтов, программ и полезных материалов для продвижения бизнеса в интернете. И, в принципе, вот эту информацию из основной части можно путем проб и ошибок искать самим, натыкаясь на вирусы или какой-то неприемлемый контент, как это часто бывает на просторах интернета. Здесь же собраны проверенные качественные сервисы, которые мы периодически проверяем на актуальность, добавляем, если что-то новое появляется. Все материалы удобно структурированы по тематическим разделам и всегда будут у вас под рукой. Нужно решить какую-то задачу, заходите в соответствующий раздел и выбирайте вариант, который вам больше подходит. И также в коллекции есть бонусные разделы, в том числе с обучающими курсами, часть из которых также находится в бесплатном доступе. Просто не каждый знает, где их искать. И бывает, что покупает платные курсы, в которых та же информация, если еще и не хуже. И часть курсов, которые нам предоставили сами авторы этих курсов. Плюс мы планируем договариваться с различными сервисами о более выгодных условиях или каких-то дополнительных бонусов для участников бизнес-коллекции. Есть еще планы по развитию, то есть польза и ценность коллекции будет постоянно расти. Кстати, многие, кто давно в интернете и кто оплачивает доступ в основном ради партнерской программы, часто потом и в отзывах, и в сообщениях пишут, что нашли для себя много такого, о чем они даже не догадывались. Поэтому разовая стоимость 570 рублей за постоянный доступ – это на самом деле вообще копейки, которые к тому же многократно могут окупиться за счет партнерской программы. Все условия прописаны на сайте, с ними вы наверняка уже ознакомились. По поводу того, что мы все выплачиваем без обманов и что материалы вообще есть после оплаты доступа, уже многими неоднократно все проверено и перепроверено. Накопилось достаточно и видео отзывов, и ниже уже больше 500 текстовых отзывов. Причем не нами написано, как на некоторых сайтах картинками делают, а реальными партнерами, каждому из которых можно зайти на страничку. Социальной сети, только нужно не на аватарку сюда кликать, а на имя. Открывается страничка, можно убедиться, что это реальный человек, и при желании ему написать. Только вот авторы разоблачающих сайтов почему-то не смогли ни отзывы, ни выплаты проверить. Проще, конечно, оклеветать проект и вводить других в заблуждение. Хотя, конечно, скорее всего, они таким способом привлекают посетителей на свой сайт. Ну да ладно, каждому, как говорится, воздастся по заслугам. Кстати, по поводу видео отзывов. Здесь все ссылки ведут непосредственно на канал автора обзора. То есть можно перейти на канал, посмотреть, что за человек записал видео, чем он еще занимается. И вы точно так же можете записать обзор, загрузить его к себе на канал, прислать нам ссылку и мы разместим тем самым это будет вам помогать в продвижении вашего же видео и канала в целом. В общем, мы настроены на честное долгосрочное сотрудничество и повышение ценности самой коллекции. Выгоды здесь, ну по-моему, очевидны. Не теряйте время, регистрируйтесь, получайте доступ ко всем полезным материалам, развивайте свой основной бизнес. Смело рекомендуйте коллекцию и своим партнерам, и людям из параллельных команд, если речь о сетевом идет. И тем, кто отказывается от вашего основного предложения, таких людей всегда будет больше. И вы либо ни с чем расстаетесь, либо предлагаете человеку пользу для продвижения его бизнеса. У вас останется с ним дальнейший контакт и повод для общения. Возможно, он позже станет вашим партнером. И также вы зарабатываете по всем пяти уровням партнерки бизнес-коллекции со всех рекомендаций, которые он сделает уже своим партнерам или также другим людям. Если в чем-то были сомнения, надеюсь, что они развеялись. Остались вопросы или что-то нужно помочь, пишите, не стесняйтесь. Все контакты есть на сайте. Успехов до связи.